Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить гомеры из мультфильма «Симпсоны». Для этого нам понадобится пластилин, фольга, инструменты, лезвие или нож и зубочистки. Из желтого пластилина сделаем голову. смешаем пластилин для получения нужного нам цвета. Это будет щетина. Приклеим ее на лицо к гомеру. Сделаем надрез. Инструментом сделаем углубление для глаз. Из белого пластилина скатаем два шарика и вклеим в углубление. Из черного пластилина сделаем зрачки и приклеим их при помощи зубочистки. Теперь слепим нос и приклеим его на лицо. Сделаем маленькую круглую лепешку и разрежем ее пополам. Это будут уши. Приклеим их на голову с двух сторон. Пригладим стыки инструментом. Из фольги сделаем заготовку для туловища. Желтой лепешкой обернем верхнюю часть туловища. Это будет шея. Сделаем большую лепешку из белого пластилина. Ножом или лезвием подровняем края, чтобы получился прямоугольник. Обернем им туловище, срежем лишнее и сгладим стыки. Сделаем воротничок и приклеим его на рубашку. Затем из желтого пластилина слепим руки. Ради разнообразия сделаем гомеру руки скрещенными. Приклеим пальцы. Теперь сделаем рукава. Для этого слепим два одинаковых прямоугольника и приклеим их на плечи а стыки размажем инструментом. Теперь сделаем ноги. Для этого используем синий пластилин. Для начала слепим нижнюю часть туловища, а затем сделаем две толстые колбаски и приклеим их к туловищу. Сгладим места крепления инструментом. Из черного пластилина слепим ботинки. Раскатаем тоненький черный жгутик. Нарежем его на маленькие кусочки и приклеим волосы на голову, как я показываю на видео. Приклеим две волосинки на макушку. Для крепления к туловищу воткнем в голову кусок зубочистки. И теперь приклеим голову к туловищу. И наш гомер готов. Вот какой симпатяшка у нас получился. Правда он немного худоват. Но ничего страшного. Спасибо вам, что были со мной.